«Добрый вечер! И добро пожаловать сегодня вечером в гости к Такеру Карлсону. Редкое приключение за пределами студии для нас, приехавших к тебе из мокрого и ветреного Палм-Бич, штат Флорида, прямо за окном, фактически через воду, из Мар-Алаго. Мы провели там целый день, беседуя с бывшим президентом Дональдом Трампом. Это было его первое интервью с тех пор, как ровно неделю назад ему было предъявлено обвинение в уголовном суде Манхэттена». Кандидат от республиканской партии на пост президента арестован прокурором-демократом по политическим мотивам. Ничего подобного еще никогда не случалось, и мы хотели бы услышать мнение человека, который пережил это на себе. Разговор шел в самых разных направлениях, в основном по вопросам внешней политики. Это была потрясающая, действительно потрясающая беседа. Вот с чего все началось. Господин президент. Спасибо вам за то, что пригласили нас к себе. Спасибо вам. На прошлой неделе вы были в Нью-Йорке для предъявления обвинения. Весь мир наблюдал за этим процессом. С тех пор вы ни разу не давали интервью. Вы пробыли там, по-моему, 57 минут. Расскажите нам с вашей точки зрения, на что это было похоже? Это был ужасный поступок, потому что я не сделал ничего плохого. Абсолютно ничего плохого я не сделал. Ты только посмотри на экспертов и специалистов по юридическому анализу, на Грега Джарета, на всех этих действительно талантливых людей. Они говорят, что он не сделал ничего плохого. Так что это вопрос номер один. Во-вторых, они были просто невероятны. Когда я пришел в здание суда, которое в некотором смысле тоже является тюрьмой, они записали меня туда. И вот что я тебе скажу: люди плакали. Люди, которые там работают, работают профессионально, у них нет никаких проблем с тем, чтобы сажать убийц, и они видят всех подряд. Это очень тяжелое, очень тяжелое место. И они плакали. Они действительно плакали. Они сказали: мне очень жаль. Они сказали бы: 2024 год, сэр, 2024 год. И слезы так и льются ручьем. Я никогда не видел ничего подобного. Эти люди просто феноменально. Это и есть ваша полиция. Это те самые люди, которые работают в здании суда. Они просто невероятные люди. Многие из них были в слезах или близки к этому. Многие апологеты выражали соболезнования. «Сэр, нам очень жаль. Им пришлось заставить меня сделать определенные вещи». Они сказали, «Сэр, я не могу поверить, что должен просить вас об этом. Я даже не могу поверить, что должен просить вас об этом. Вы сами могли бы это видеть». Так что в каком-то смысле это было прекрасно, потому что они это поняли. А в другом смысле это было отвратительно. Я учился в финансовой школе Уортона. Меня ничему подобному не учили. Это было совсем не так. Это было совсем не так. У нас не было занятий по предъявлению обвинений. И к тому же это был печальный день день во многих отношениях. И во многих отношениях это был прекрасный день, потому что люди все понимают. Я не знал, что это происходит на самом деле, но результаты опросов просто зашкаливают. Люди прекрасно это понимают. Да и все остальные опросы тоже являются мистификацией. Это была мистификация с коробкой передач. Байден, у него есть 1850 коробок, и ты знаешь, что это мистификация. А потом еще один случай в Атланте, когда у него был идеальный телефонный звонок. Все это похоже на превращение в оружие. Они превращают в оружие нашу судебную систему Такер. И они думают, что если они пойдут и вручат тебе повестку в суд, ты знаешь, я думаю, что я очень хорошо известен, и люди это понимают, и они это понимают. И, возможно, у меня есть более широкая платформа, чтобы я мог это объяснить. Но если ты кто-то другой, скажем, республиканец, баллотируешься на пост президента, и тебе присылают повестку в суд, ты вполне можешь подать в отставку. Потому что ты не сможешь этого пережить. И избиратели не собираются с этим мириться. Избиратели не собираются с этим мириться. То, что они делают, это превращают систему в оружие, и никогда еще не было ничего подобного. И все это сплошная дезинформация. Видишь ли, на днях в Афганистане произошла одна из худших вещей, которые я когда-либо видел. Я думаю, что это был самый неловкий момент, который когда-либо переживала эта страна. Честно говоря, из-за того, как мы выбрались, а не из-за того, как мы выбрались. Нам нужно было выбираться отсюда. Это было просто нелепо находиться там. И мне было так хорошо, так крепко, так крепко. Я поговорил с нашим лидером Абдулом. Я сказал ему, Абдул, если ты что-нибудь сделаешь, то получишь по-настоящему сильный удар. В буквальном смысле этого слова сказал он, но так почему же тогда? Почему же? Он спрашивает, почему, почему ты присылаешь мне фотографию моего дома? Я сказал, что тебе придется самому разобраться в этом вопросе, Абдул. Но за последние 18 месяцев у нас не не было ни одной смерти. Он все знал. Ни одной смерти не произошло. А потом посмотреть, как мы выкручивались, как будто сдавались в плен, выводили войска первого числа, оставляли оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов, сдавали Баграм. Я собирался оставить Баграм себе. Я собирался уезжать отсюда, но не для того, чтобы отправиться в Афганистан. Это место находится в часе езды от того места, где Китай производит свое ядерное оружие. Это одна из крупнейших военно-воздушных баз в мире, по-моему, самая большая, с взлетно-посадочными полосами длиной в 10 футов. Я сохранил ее для себя из-за Китая, а не из-за Афганистана. К тому же они оставили все, что у них было. Они ушли глубокой ночью. Они оставили включенным свет. Кстати, они оставили собак одних. Они ушли. Они оставили собак одних. Все мы любители собак, а их у вас очень много. Я обожаю собак. Ты же обожаешь собак. Но они оставили собак одних. Люди спрашивали. И что же? Один из первых вопросов, который у меня возник. Что они сделали с собаками? В основном это немецкие овчарки. Они их бросили. То, что они сделали, то, как они выбрались, было просто ужасно. Все в порядке. Все знают, что таков был их план. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я тоже собирался уходить отсюда. Мы бы выбрались оттуда с достоинством и силой. И что же все-таки произошло? Они выбрались, и на днях я услышал, да, это была вина Трампа. О, да, именно так и есть. Во всем виноват сам Трамп. Это был Трамп. Меня долго не было. Я бы выбрался отсюда быстрее, чем они. У нас было бы все необходимое оборудование. У нас были бы американские граждане. У нас остались бы заложники. Мы оставили американцев позади. Их было бы очень много. Я думаю, что их было гораздо больше, чем ты думаешь. И к тому же у нас погибло 13 солдат, и никто никогда не упоминает о том факте, что многие из нас были так сильно искалечены. У них не было ни рук, ни ног, их лица были стерты с лица земли. Вот таким образом этот парень выбрался наружу. Мы бы выбрались оттуда с достоинством и силой. Мы и собирались это сделать. Но я выкладывался на все 100%. Я же сказал, что мне нужен каждый гвоздь до единого. Мне нужен каждый шуруп до единого. Мне нужны палатки. Они сказали, сэр, что палатки очень трудно вынимать. Я же сказал, что мне нужны палатки. Мне нужны танки. Мне нужны самолеты. Мне нужно все, что угодно. И парочка из них боролась со мной за это как мили. Он сказал, сэр, я думаю, что будет дешевле оставить оборудование здесь. Сказал я, позвольте мне спросить вас. «У нас есть самолет, стоимость которого составляет 100 миллионов долларов. Он стоит вон там. Все, что ему нужно, это бак с бензином, не так ли? Дай мне немного авиатоплива. Мы полетим на нем в Пакистан или в любое другое место, а может быть, полетим прямо домой». «Ты говоришь, что дешевле оставить самолет стоимостью 100 миллионов долларов». «Сэр, я думаю, что в целом это обойдется дешевле». «Мы имеем дело с настоящими идиотами. Они оставили оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов. Они оставили позади наших американских граждан. И к тому же они перевели войска на первое место». «Нет, в конце концов, ты перевел войска на другое место». «Я разыграл небольшой Большую сценку с пятилетним ребенком. Я сказал, позволь мне спросить тебя, в чем заключается эта ситуация. Объясни мне ситуацию. Я сказал, ты бы вывел военных из строя первым или последним. Я вывожу их из строя последним. Мне пять лет. Но они вывели военных из строя первым номером. И к тому же они боялись наших военных. Когда я был там, они очень боялись. За последние 18 месяцев у нас не погибло ни одного солдата. За последние 18 месяцев не было убито ни одного солдата. А потом мы вышли оттуда, как будто сдались в плен. Я думаю, что это был самый постыдный день в истории нашей страны. В этом была полностью их вина. Они ни на что не пошли, потому что у нас была своя система выхода из положения. Но если говорить конкретно о талибах, то именно о талибах, Потому что именно там и происходило действие, не так ли? Когда я позвонил Абдулу, пресса сошла с ума. Фальшивые новости просто сошли с ума. Почему он назвал себя врагом? Я сказал, что это Джесси Джеймс. Я часто спрашивал его, почему он грабил банки. Он сказал, что именно там и лежат деньги. А почему я позвонил главе движения Талибан? Ведь именно там и было совершено убийство. И вот он сейчас там, Абдул. Я уверен, что нравлюсь ему. Называйте меня ваше превосходительство. Я не знаю, называет ли он Байдена вашим превосходительством. Скорее всего, так оно и есть. В настоящее время они являются одними из крупнейших торговцев оружием в мире. Они продают его. На на сумму 85 миллиардов долларов, потому что им нужно всего 5% от его стоимости. Конечно же, так оно и есть. Они продают оборудование. Они являются одним из крупнейших, по-моему, втором по величине торговцев оружием. У них совершенно новые вертолеты, совершенно новые самолеты, совершенно новые танки. Просто невероятно, что мы оставили после себя. Мы бежали, для этого не было никаких причин. Они были у меня, я мог бы остаться там на пять лет, если бы захотел. Я хотел уехать отсюда. 21 года мне было вполне достаточно. Я хотел уехать отсюда. Мы не должны были находиться там с самого начала. Но когда я вижу, что происходит, когда я вижу уровень глупости, и из-за этого все это превращается в большую паутину. Из-за этого я думаю, что Путин, который никогда бы не поехал в Украину, когда я там был, я часто говорил с ним об этом, никогда бы так не поступил. Когда он увидел, что меня там нет, он увидел этих дураков, этих глупых людей. Только подумай о том, как они покинули Афганистан, и никто не был уволен. Я уволил очень многих людей из-за того, что они плохо справлялись со своей работой. Позволь мне попросить тебя поговорить с Путиным об Украине. Что ты ему сказал? Я видел, что ему это очень понравилось. Вот я и сказал об этом. Он очень любил Украину. Он считает ее частью России. Я же сказал, что только не тогда, когда я стану президентом. У нас с ним были очень хорошие отношения. Он был, «Послушай, я был самым худшим, что с ним когда-либо случалось. Я перекрыл ему нефтепровод. Ты никогда не слышал такого слова, как «Северный поток-2», пока не появился я». «Северный поток-2» был их трубопроводом. У нас с ним были прекрасные отношения, но это было очень тяжело, потому что они вели фальшивое расследование в отношении России. И я сказал ему об этом, а он сказал мне, «Нам очень трудно иметь с этим дело, тебе не кажется?» Сказал я, «Очень трудно, потому что у нас ведется фальшивое расследование, которое оказалось фальшивкой». Так продолжалось в течение двух лет, и мы могли бы учиться, хорошо поработать с Россией. У них есть замечательные полезные ископаемые, у них есть замечательные вещи, которые мы хотим, которые мы могли бы иметь, и им нужны деньги, и им нужны другие вещи. Но это помешало нам. Это была ужасная вещь. На самом деле это был предательский поступок. Эти люди должны были быть арестованы. Они все это выдумали. Они выдумали проблему с Россией, которой на самом деле не существовало. Теперь они все признали, что ее не существовало. Мы просто перешли к следующей проблеме. Я часто повторяю, что на днях один из ваших коллег-журналистов спросил меня, в ком заключается самая большая проблема, сэр? Это что, Китай? А может быть, это Россия? А может быть, это Северная Корея? Нет, я же сказал, что самая большая проблема кроется изнутри. Все дело в этих больных, радикально настроенных людях изнутри. Потому что мы можем справиться с ней. Если будем умны, мы справимся с Россией и Китаем. Я так и сделал. Я получил миллиарды и миллиарды, сотни миллиардов долларов от Китая. Ни один другой президент не получал ничего взамен, и они уважали меня. С ним происходит то же самое. Я сказал ему, что ты не можешь въезжать на Тайвань ты не можешь этого делать. Ты не можешь этого сделать. Я не буду рассказывать тебе точно, что я сказал, но это было то, что, вероятно, многим людям не понравилось бы, если бы они это услышали. Но это было очень тяжело. «Не езди на Тайвань. Если ты это сделаешь, у нас возникнут проблемы. В остальном у нас будут отличные отношения. У нас будут замечательные отношения». И он сказал мне, когда я сказал, что мы собираемся что-то предпринять, если он уйдет. «Нет, нет, нет, ты этого не сделаешь. Я так и сделаю. Клянусь, я так и сделаю». И он мне не поверил, но он поверил мне на 10%. То же самое можно сказать и о Путине. Я сказал что сделаю что-нибудь действительно мерзкое, если он войдет в Украину. Он сказал, нет, нет, ты не собираешься этого делать. Я сказал, что так и сделаю. И он тоже мне не поверил, но поверил на 10%. А что касается этих 10%, то ты никогда не слышал разговоров о том, чтобы отправиться в Украину. Ты никогда не слышал разговоров о том, чтобы отправиться на Тайвань, до тех пор, пока меня там больше не было. Вот теперь ты понимаешь, в каком хаосе пребывает мир. В каком хаосе я пребываю. Я освещаю погодные условия здесь, в Палм-Бич. Мы здесь для того, чтобы взять интервью у бывшего президента, а ныне лидера республиканской партии Дональда Трампа. В то время как остальные из нас провели последние два с половиной года в спорах о системном расизме и других эфемерных, других воображаемых вещах, позиции Америки в глобальном масштабе ослабли так быстро, что в это трудно поверить. Но Дональд Трамп заметил, что с тех пор, как он покинул свой пост, ситуация действительно изменилась. Именно об этом и пойдет речь в следующей части нашего разговора. Вот оно и началось. В то время, когда ты был президентом, ты сказал, что вступление в войну с Россией, будь то горячая война или холодная война, приведет Россию к союзу с Китаем, который вытеснит нас как самых могущественных. Это нация. Я так и сделал. Но у нас есть проблема посерьезнее. Самая большая проблема – это оружие. Сегодняшнее вооружение обладает такой мощью. Это совсем не похоже на Вторую мировую войну, когда у нас повсюду бегают армейские танки и стреляют друг в друга. Это оружие, подобного которому мир еще никогда не видел. Оно есть и у них, и у населения. А у Китая его меньше. Но в течение в течение пяти лет Китай будет иметь такое же оружие, как у нас. В Китае я говорю о ядерном оружии. В Китае уже зарождается очень крупная, очень мощная ядерная программа. Им осталось не более пяти лет. Они начались гораздо позже. Россия и мы сравнимы по своим масштабам. Огромная мощь, огромная мощь. И это одна из самых важных вещей. Неужели это больше, чем люди понимают? А ты как думаешь? Больше, чем люди понимают, да. Ты был удивлен? Я хочу понять, в чем заключается эта сила. Если ты посмотришь на Хиросиму, некоторые люди называют это Хиросимой. Если ты посмотришь на Нагасаки, то увидишь, что эти два события произошли много-много лет назад и умножит эту мощность в 500 раз. Вот о чем ты говоришь. Вот где на самом деле расплавился гранит. Гранит невозможно расплавить плавить с помощью паяльных ламп. Да, это так. Но гранит, если посмотреть на участки гранита, похож на воду, которая затвердела, как ледяной каток. От этого гранит расплавился. Если ты посмотришь на это и умножишь полученное число на 500, то именно об этом ты и говоришь. Когда я слушаю, как люди говорят о глобальном потеплении, о том, что уровень океана поднимется в ближайшие 300 лет на 1 восьмую дюйма, и они говорят об этом как о нашей проблеме. Наша самая большая проблема ⁇ это ядерное потепление, и никто даже не говорит об этом. Защитники окружающей среды во многих случаях говорят обо всей этой чепухе. Послушай, я тоже являюсь защитником окружающей среды, наверное, по-своему, потому что я проделал хорошую работу по охране окружающей среды. Но никто не говорит об атомной энергии. Проблема, с которой мы сталкиваемся. Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся во всем мире, заключается не в глобальном потеплении, а в ядерном потеплении. И все, что для этого нужно, это один сумасшедший, и у тебя возникнет проблема, подобной которой мир никогда не видел. И это всего лишь вопрос нескольких секунд. Тебе не нужно ждать от двух до трехсот лет, чтобы это произошло. Так что то, что ты говоришь, является неоспоримой правдой. Почему же об этом не говорят наши лидеры или пресса? Потому что я не думаю, что они такие уж умные люди. Я не думаю, что они это понимают. Путин все понял. Я бы постоянно говорил с ним об этом. Я ни разу не упоминал слово «ядерный». Ты ни разу не слышал, чтобы я упоминал это слово. Мой дядя долгое время был профессором, великим профессором Массачусетского технологического института, потому что я думаю, что у него самый долгий срок службы у доктора Джона Трампа. Он рассказывал о самых разных вещах, и мне это было очень интересно. В течение многих лет я общался с ним, и он ушел из жизни как выдающийся джентльмен. Я думаю что это самый продолжительный срок работы профессора в истории Массачусетского технологического института. Но если бы он и не был профессором, то был очень близок к этому. Он проработал там почти 40 лет. И мы поговорили о разных вещах. И он сказал, «Знаешь, когда-нибудь у них будет чемодан, а в этом чемодане будет ядерная бомба, и ты взорвешь Нью-Йорк прямо из чемодана». И я сказал, «Нет, дядя Джон, этого просто не может быть. Он прав». Эта мощь просто невероятна. Ты можешь запустить подводную лодку и управлять ею в течение многих лет, по сути дела, с помощью планшета. Управляй ею в течение многих лет. Поэтому, когда мы говорим о войне и когда я наблюдаю, как все люди говорят об Украине и о том, как у нее дела, бла-бла-бла. Россия сидит, сложа руки. Во-первых, Украина уничтожается с лица земли. Да, это так. Хорошо, давай даже не будем говорить о ядерном оружии. Но давай предположим, что это было не так. Давай предположим, что у них дела шли лучше, чем ожидалось. Если он решил использовать свою вторую форму уничтожения, а именно ядерное оружие, то на этом все и закончится. Ты понимаешь это, и я знаю, где ты находишься в Украине, так что я имею в виду, что ты понимаешь это лучше, чем большинство людей. Большинство людей даже не говорят об этом. Они не говорят о том факте, что он обладает равным Соединенным Штатам ядерным потенциалом и разрушительным потенциалом. И вот я наблюдаю за всем этим, и мне так грустно. Но могу ли я просто спросить людей Байдена, знают ли они о мощи ядерного оружия? Теперь они контролируют наш арсенал. Похоже, их это нисколько не беспокоит. Это происходит потому, что они не понимают жизни. Они не понимают всего того, что ты должен понять. Это очень интересно. В самом начале Байден очень боялся ядерного оружия, потому что я наблюдал за ним, и он сказал, «О, у них есть ядерное оружие», что было совершенно неправильным сигналом для отправки. Ты не должен этого делать. Но если ты вернешься назад и проверишь свои файлы, то увидишь, что Байден в самом начале скажет, «О, мы не можем этого сделать». У них есть ядерное оружие. Но ты же не хочешь этого делать. Ты не должен так себя вести. Но он очень боялся ядерной войны. Я сказал тебе, что ты должен быть немного круче этого. Но сейчас произошло то, что никто об этом не говорит, но каждый день Путин упоминает об этом, и каждый день другие люди упоминают об этом. А теперь вдруг, если вы посмотрите внимательно, другие страны заговорили о том, чтобы получить его. Это было нечто такое, о чем вы умолчали. Я уловил слово на букву «Н». У тебя есть два слова на букву «Н». Ты не упоминаешь ни одного из них. Слово «ядерный» ты не упоминаешь, потому что оно обладает такой разрушительной силой. Я встречался с профессорами Массачусетского технологического института и готовился к дебатам. Я бы не сказал, что это была долгая подготовка, но я действительно хотел поговорить о ядерной энергии, потому что считаю ее самой большой угрозой, которая существует в мире. Гораздо больше, чем глобальное потепление. Похоже, что это даже не соревнование. И я попросил этих людей спуститься вниз. Они были очень умными, очень опытными людьми. И я сказал, «Итак, когда мы начнем обсуждать ядерную проблему в ходе дебатов, как бы ты с этим справился?» И они посмотрели на меня, в частности, один из них, и сказали, «Сэр, вы не можете говорить об этом». «Вы не можете говорить об этом». Я спросил, что это значит. Сказал он, «Это настолько масштабно, настолько разрушительно, что вы не можете говорить об этом». Я точно понял, что он имел в виду. И по большей части мы держались от этого подальше но теперь Путин постоянно упоминает об этом. Мы не упоминаем об этом, но Путин всегда упоминает об этом. Ты же сам слышал, как он это говорил. Мы являемся ядерной державой. Он сказал это не так давно. Я сказал, что это первый раз, когда я слышу о какой-либо крупной стране. Ты действительно слышишь, как об этом говорят, и я проделал хорошую работу. Я отлично поработал с Северной Кореей. Ким Чин Ын, ты отправился вместе со мной в путешествие. Ты оскорбил его, но этого не произошло. Прости меня. Это не слишком облегчило мне жизнь, но все в порядке. Но ты был там, один из немногих, кто был рядом. И это было потрясающее зрелище. Для тебя это должно было стать одним из самых невероятных впечатлений. Я в этом уверен. Но все равно это было потрясающе. У нас были тысячи репортеров. Кстати, с ними тоже обращались не особенно вежливо, но мы с ним прекрасно ладили. И из-за этого все началось очень бурно, помните, с Человека-ракеты, маленького Человека-ракеты. И он сказал, «У меня на столе есть кнопка, красная кнопка». Сказал я, «У меня на столе тоже есть красная кнопка, у меня она побольше, а у меня, которая работает годами, нет». И это продолжалось в течение пары месяцев, а потом внезапно заклинило бревно, и он захотел встретиться, и мы действительно встретились. И мы отлично ладим друг с другом. Мы и по сей день прекрасно ладим друг с другом. Он не хочет разговаривать с Байденом. Он даже не хочет разговаривать с этими людьми. Он даже не хочет разговаривать с ним. У него нет к нему никакого уважения. Он сказал, «Чувак, он уважает тебя. Он уважает тебя». Он не стал бы разговаривать с Обамой. Обама пытался добиться встречи с ним. Он не стал бы с ним встречаться. Он встретился со мной. Я встречался с ним дважды. Я бы договорился с ним о сделке. Он обладает колоссальным ядерным потенциалом. Это и есть самая большая проблема на свете. Может быть, это шоу важнее, чем я думал, Потому что кто-то должен понять, что должно произойти, и они должны пойти на деэскалацию. Так как же бы ты поступил сейчас? И так, и так у тебя возникла проблема. Ты понимаешь, что этот сумасшедший мир взрывается, и Соединенные Штаты не имеют абсолютно никакого права голоса. А Макрон, мой друг, покончил с тем, что Китай целует его в задницу хорошо в Китае. Я же сказал, что Франция сейчас отправится в Китай. Ты только взгляни на Саудовскую Аравию, посмотри, что там произошло. Они замечательные люди. Они хотели нам помочь. Он подходит к нам и получает удар кулаком. Ты знаешь, что значит удар кулаком? Не пожимай мне руку, потому что у тебя грязная рука. Вот что такое удар кулаком. У них все получилось. Они были так оскорблены. Ты понимаешь это? Да. О, я не хочу пожимать тебе руку. Давай потренируемся кулаками. Вот уже семь лет неконсервативный медиа истеблишмент твердит тебе, что Дональд Трамп опасный сумасшедший. За два года пребывания на этом посту Джо Байден поставил мир на грань ядерного Холокоста. А кто же этот опасный сумасшедший? И к тому же они читают тебе лекцию о глобальном потеплении. Джо Байден говорит, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году. Мы спросили Дональда Трампа, как он оценивает, произойдет ли это и может ли что-нибудь вывести его из гонки, включая судебное осуждение. Это уже следующий шаг. На прошлой неделе демократы арестовали лидера республиканской партии, пытаясь помешать ему баллотироваться в президенты. А сработает ли это? Мы напрямую спросили об этом Дональда Трампа. А как он думает, действительно ли Джо Байден будет баллотироваться? Вот и весь этот разговор. Как ты думаешь, останется ли Байден участвовать в гонке? Послушай, я наблюдаю за ним точно так же, как и ты. И я думаю, что с моей стороны это почти неуместно говорить, но я имею дело с другими людьми. Я ничего не понимаю в этом. Я не понимаю, как это возможно. И дело тут вовсе не в возрасте. У меня есть друзья, которым 88 лет, 8992 года рождения, Берни Маркус, хоум Депо, 95 лет. Они чертовски умны. Он такой же сообразительный, каким и был. Мысленно он Берни Маркус, хоум Депо, основатель компании Home Depot, один из основателей компании. У меня была с ним встреча несколько месяцев назад. Он был уверен в себе на все сто процентов. Я знаю людей, которые сколотили свое состояние с 80 до 90 лет. Они всегда боролись изо всех сил и сколотили состояние с 80 до 90 лет. В частности, несколько человек. Это потрясающе. Он еще не так уж и стар. Примерно его возраста. Я думаю, что они учитывают возраст, потому что я отстаю от них на 4 или 5 лет. Они говорят, что это один из способов заполучить Трампа. Поехали. Но здесь что-то не так. Я видел сегодня по телевизору его ответ на вопрос о том, собирается ли он баллотироваться к очень хорошему парню по имени Эл Рокер или нет. Когда ты не можешь получить более мягкого вопроса, чем этот, это был длинный ответ. Речь шла о яйцах, о том-то и том-то. Послушай, я не думаю, что он сможет это сделать. Но все же скажи, чего ты хочешь. Они и не ожидали, что он этого добьется. Люди могли бы сказать, что он победил на выборах. Как всегда бывает, я получил наибольшее количество голосов избирателей из всех действующих президентов в истории. Мне сказали, что если я получу на 15 миллионов меньше, то не смогу проиграть. Их окружают злобные умные люди, радикально настроенные левые, но они очень умны и очень порочны. Дело не в нем. Это не он, сейчас он находится в Ирландии. Он не собирается устраивать пресс-конференцию, в то время как мир буквально взрывается. У меня есть собственность в Ирландии. Я не собираюсь ехать в Ирландию. Мир вокруг нас взрывается. Ты можешь оказаться втянутым в третью мировую войну, а этот парень будет находиться в Ирландии и не будет проводить пресс-конференцию. У него не было пресс-конференции, наверное, уже несколько месяцев. Сегодня я увидел, в чем дело. Он не может этого сделать. Так что, если он не побежит, если его уберет его собственная партия, или кто знает, что произойдет, но не похоже, что он способен снова бежать. Кто же тогда побежит? Совершенно очевидно, что речь шла бы о вице-президенте компании Камале. Именно об этом они и говорили бы. Но я не думаю, что она хорошо выступала на большой сцене. Может быть, я и ошибаюсь. Но есть определенная группа людей, которые сойдут с ума, если это будет не она. Они обязательно сойдут с ума. Они очень разозлятся, если это будет не она. Вот в этом-то и заключается проблема. У вас в Калифорнии живет очень амбициозный парень, но он проделал ужасную работу с государством. Когда я был президентом, мы с ним прекрасно ладили. Мы действительно хорошо ладили друг с другом. Гевин. Ты хорошо ладил с Гевином Ньюсомом? У меня все получилось. У меня действительно получилось. Он всегда был очень мил со мной. Он сказал мне самое замечательные Вещи. Он говорил такие вещи, как будто у него отлично получается. О, Он был очень мил со мной. А как насчет тебя? Как насчет меня? Вот почему я никогда не мог ударить его. Потому что он был так добр ко мне. Мы просто затаились в засаде, не так ли? Но я мог бы это сделать. Он был очень мил со мной. И, условно говоря, некоторые из них таковыми не были. Мы проделали хорошую работу для губернаторов. Но они говорят не только о нем, но и о некоторых других людях. Я просто не представляю, чтобы Байден делал это с физической или ментальной точки зрения. Да, именно так. Я этого не вижу. Но это был безумный период времени в мире политики. Но ведь его окружают такие люди, как он сам. Они ожидали, что Берни победит. Сейчас Берни старше Байдена. Нравится он тебе или нет, но он очень сообразительный человек. На днях я наблюдал, как у него брали интервью. Он сообразителен на все сто процентов. Он почти ничего не потерял, если уж на то пошло, Берни Сандерс. Но он уже постарел. Так что дело тут не в возрасте. Я просто его не вижу. Так вот, они пытаются помешать тебе принять участие во всеобщих выборах, втягивая тебя в судебные тяжбы, обвиняя в преступлениях. Ты уже описал этот процесс? Это старый советский процесс. Это старый советский процесс. И ты описал его как незаконный. Если дело дойдет до суда и тебя осудят, как бы ты отреагировал в разгар президентской кампании? Это так необычно. Срок давности истечет уже через несколько лет. В это трудно поверить. Обычно, когда с тобой происходит что-то подобное, демократы говорят, он ужасен, он виновен демократы даже заявили что я не виновен я смотрел некоторые из этих фильмов я думаю что это был эндрю маккейб сотрудник фбр которого я уволил он вышел и сказал что у них нет никакого дела они все вышли и сказали об этом а потом у тебя был эндрю маккарти у тебя был джонатан тёрли грег джаред Дершевиц. все они были вместе мне это всем нравится. И к тому же они относятся к людям, находящимся где-то посередине. Они это видят. Они говорят, что в этом нет никакого преступления. В этом нет ничего страшного. В этом нет ничего страшного. Только подумай об этом, Такер. Я уже 7 лет занимаюсь расследованиями преступлений против человечности. Целых 7 лет прошло с тех пор. Они рассмотрели ситуацию так, что у меня очень крупная компания, гораздо крупнее, чем они себе представляют. На самом деле, когда они наконец получили информацию о моих налогах, они сказали, вау, им потребовались годы, чтобы собрать эти налоги. Они их получили. Это было последнее, что ты когда-либо слышал об этом. Ты никогда ничего о них не слышал. Но им потребовали годы, чтобы получить их, потому что они не должны были обращать внимание на мои налоги. Я был удивлен, что Верховный суд предоставил им такое право. Они не должны были смотреть на людей так пристально. Это в некотором роде еще один из жильцов дома. Ты не должен так поступать. Но меня это не очень-то волновало. Я просто из принципа боролся с ними, и они смотрели на меня. И ты делаешь то же самое, что и я. И на протяжении многих лет у тебя работают тысячи и тысячи людей, просто тысячи. Мы проделали огромную работу. А потом я баллотировался на пост президента. Люди были удивлены, что я победил. Но я привык видеть эти митинги. И скажу тебе, что сейчас они стали еще масштабнее. Сейчас такого энтузиазма я еще никогда не видел. Такого энтузиазма я еще никогда не видел. Так что же ты думаешь по поводу того, что число опрошенных тобой людей постоянно росло с тех пор, как они совершили налет на это место, Маралага? Еще до того, как они совершили налет. Это будет в августе. А ведь до этого они существенно дорожали. Они определенно сдвинулись с мертвой точки. С тех пор они действительно растут в цене. Так как же по твоему отреагируют на это твои оппоненты? Я даже не знаю, как это сделать. У нас есть два соперника. У нас есть главный соперник. У нас есть соперник на всеобщих выборах. Я имею в виду демократическую партию, использующую правовую систему. То, что они делают, это то, что они находят. Подумай вот о чем. Они говорят, что это 11 миллионов страниц, но, чтобы это ни было, в ходе всех этих расследований демократов у меня была мистификация Мюллера. У меня была мистификация импичмента номер один, мистификация импичмента номер два. Украина, Украина, Украина, Россия, Россия, Россия. Ты же знал, что такое Россия, Россия, Россия. Я получил от тебя весь этот термин Россия, Россия, Россия. Ты бы начал кричать, а я бы сказал... Этот парень комик. Но ты же помнишь весь тот период времени целиком. Все это оказалось полной фальшивкой. Но подумай вот о чем. Я очень редко рассказываю эту историю, потому что это печальная история. Так вот, фраза «Россия, Россия, Россия» была придумана жуликоватой Хиллари Клинтон Адамом Шифом, Национальным комитетом Демократической партии. Это досье – сплошная фальшивка. Как ты знаешь, сейчас мы подаем на них в суд по этому поводу. Мы часто подаем на них в суд, потому что, к сожалению, Биллу Бару не хватило мужества сделать то, что он должен был сделать. Он должен был это сделать. Он так боялся, что ему объявят импичмент. Так что я должен был сделать это цивилизованно. Мне придется подавать в суд на людей. Это должно было сделать Министерство юстиции, потому что это преступники. Но подумай вот о чем. Итак, у тебя есть все эти миллионы и миллионы страниц, и они заключают с тобой соглашение, о не разглашение информации. Речь идет о больших цифрах, миллиардах и миллиардах долларов. И они заключают с тобой идеальное соглашение о а неразглашении информации, иначе ты ничего не получишь. Один мой друг, занимающийся крупным бизнесом, сказал, «Ты должен быть самым честным парнем в мире, потому что со всеми теми цифрами, которые у тебя есть». И с этими большими цифрами у них ничего нет. И ты должен это увидеть. Взгляни на людей, о которых я только что упомянул. Послушай, прочитай, что они сказали. Никакого преступления не было. На самом деле многие люди говорят, что он предъявил кому-то обвинение. Нет такого преступления, которое было бы противозаконным. Ты же знаешь, что он натворил. Так что я не вижу, чтобы это продолжалось. Поживем, увидим. Но если подвести итог, то они правы. Цель всего этого состоит в том, чтобы не допустить тебя к участию в президентской гонке. Допустим, если бы я не баллотировался, или если бы у меня были плохие результаты опросов общественного мнения. Ты прав. И еще раз повторяю, помни, что демократы ⁇ это партия дезинформации. Если они хотят, чтобы ты баллотировался, выдвигай свою кандидатуру. Если они хотят баллотироваться против кого-то, они пойдут прямо противоположным путем. Например, они не хотят баллотироваться против меня. А теперь я только что провел для вас опрос, по результатам которого Байден опережает их на 9 пунктов. Но ведь они являются партией дезинформации. Так вот, они говорят следующее. О, мы хотим баллотироваться против Трампа. Так вот, они всегда так поступают. Они именно так и поступают. И другие люди поступили бы так же. Но у них это получается гораздо лучше, чем у других. Если что-нибудь, что они могли бы бросить тебя на законных основаниях, что убедило бы тебя отказаться от участия в гонке? Если тебя осудят по этому делу в Нью-Йорке? Нет, я бы никогда не бросил учебу. Нет, я бы никогда не бросил свое дело. Я бы никогда этого не сделал. Нет, я бы никогда не бросил учебу, сказал он. Дональд Трамп провел 4 года на своем посту, занимая как очень жесткую позицию по отношению к Китаю. И с учетом этого его описания встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Мара Лага были удивительно подробными и даже ласковыми.